Шопот повреждает голосовые связки. Голос является важной характеристикой личности. Он отражает возраст, пол, физическое и психическое здоровье, но вначале несколько интересных фактов. Главная функция голосовых связок ⁇ защита дыхательных путей и лишь потом произведение звука. При дыхании они открыты и воздух свободно проходит через них а при разговоре смыкаются. Длина голосовых связок у женщин 17 мм, а у мужчин до 24 мм. Гормональные, анатомические и физиологические изменения организма, вызванные возрастом, приводят к изменению голоса. На голос влияют неврологические проблемы и психическое состояние. Голос надо беречь. Голос – это рабочий инструмент, поэтому его надо беречь. Вот несколько советов, которые помогут предотвратить проблемы. При разговоре следует обращать внимание на положение тела. При этом желательно сидеть прямо или стоять, не наклоняя тело. Чтобы голосовые связки не пересыхали, пейте в день не менее 8 стаканов воды. Спиртное и кофеин способствуют высыханию голосовых связок. При напряженных ситуациях старайтесь не повышать голос, так как это ускоряет изнашивание связок. При воспалении гортани нужно меньше разговаривать. Шепот повреждает голосовые связки, от него лучше воздержаться. Голосовые связки нуждаются в отдыхе, и лучший отдых – это сон в течение 7-9 часов для взрослых. Для сохранения голоса ограничьте потребление пищи, повышающей кислотность. Такой, например, как молоко и жареное блюда. Еда перед сном может вызвать рефлюкс, заброс желудочного содержимого в пищевод и рот, что вызывает раздражение связок и проявляется как першение в горле и охриплость. Не находитесь в помещении с включенным на полную мощность кондиционером. Будьте осторожны, когда резко меняется погода. Для голоса вреден слишком горячий, слишком сухой и слишком влажный воздух. Людям, занятым общением с большой аудиторией, желательно пользоваться микрофоном, чтобы не повышать голос. Курение и загрязненность воздуха повреждают голосовые связки. Избегайте резких вскрикиваний. Это вызывает сильное сокращение голосовых связок с образованием на них узелков, что ведет к хриплости. При полете самолета шум двигателей составляет 70 дБ. Соответственно, при разговоре громкость голоса должна быть 75 дБ. Ситуация обостряется тем, что в самолете низкая влажность воздуха, всего 3%. Связки не смазываются, из-за чего образуются небольшие гематомы, и голос устает. Поэтому, когда отправляетесь в путешествие, пейте воду как можно чаще, говорите меньше и воздерживайтесь от любого алкоголя. Не надевайте сильно облегающую одежду, водолазки и рубашки с тесным воротом. Следите за тем, чтобы грудная клетка была свободной. Ремни и пояса затягивать туго тоже не стоит. Простое правило, но тоже помогает улучшить и сохранить голос. Если вы охрипли, чувствуете першение в горле и частый кашель, стоит обратиться к отарино ларингологу лор-врачу, и проверить состояние голосовых связок. На этом все. Думаю, что у всех в жизни бывает, что человек теряет голос. Это очень неприятное состояние. И какое-то отчаяние охватывает нас. И мы готовы на все, лишь бы восстановить голос. Если есть чем поделиться, пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.